Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале «Честный юрист». В этом видео я расскажу, как получить судебный приказ у мирового судьи. В соответствии с частью 1 статьи 23 Гражданского процессуального кодекса гражданские дела о выдаче судебного приказа рассматриваются мировыми судьями. Следовательно, иные суды общей юрисдикции судебных приказов не выносят. Судебный приказ – это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об движимого имущества от должника по предусмотренных статьей 122 настоящего кодекса, если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего стребованию не превышает 500 тысяч рублей. В частности, это следующие требования. Требование основано на нотариальном удостоверенной сделке. Требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме заявленное требование взыскания элементов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства или материнства или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц. заявленное требование взыскания начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных сумм, начисленных работнику. заявленная Федеральной службой судебных приставов требования взыскания расходов произведенных в связи с розыском ответчика или должника или ребенка заявное требование о начисленной но не выплачено денежной компенсации за нарушение работодателем, установлено срока соответственно выплат заработной платы оплаты отпуска выплат при увольнении и других выплат причитающихся работнику заявное требование о задолженности по оплате жилого помещения расходов на капитальный ремонт и содержание общего имущества на квартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг связи, заявленное требование о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносов членов товарищества собственников недвижимости и потребительского кооператива, требование основанное на совершенном нотариусом протесте векселя. В неплатеже, ниакцепте не и не акцепта. Это исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть вынесен судебный приказ. Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам подсудности, установленным гражданским процессуальным кодексом. При подаче заявления о выдаче судебного приказа подлежат также правила подсудности по выбору лица в исковом производстве и договорной подсудности. Формы и содержание заявления о вынесении судебного приказа установлена в статье 124 Гражданского процессуального кодекса. В письменном заявлении должны быть указаны наименование, наименование мирового судебного участка, в который подается заявление, наименование взыскателя, его место жительства или местонахождения, сведения о должнике, для гражданина должника, его фамилия, имя, отчество и место жительства, а также дата места рождения, место работы, если они известны, и один из идентификаторов. Страховой номер, СНИЛС, ИНН, серия номер паспорта, серийный номер водительского удостоверения. Для организации должника, наименование адрес, а также ИНН. В заявлении гражданина-взыскателя один из идентификаторов гражданина-должника указывается, если он известен гражданину-взыскателю. Если неизвестен, необходимо написать, что неизвестен. Требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано. Документы, подтверждающие обоснованность требований взыскателя, перечень прилагаемых документов. В случае истребования движимого имущества в заявлении должны быть указаны стоимость этого имущества. Если заявление подается представителям, необходима доверенность, подтверждающая полномочия представителя. Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере, установленном налоговым кодексом как следует из пункта 2 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса при подаче заявления о вынесении судебного приказа размер государственной пошлины составляет 50% размера государственной пошлины установлен под пунктом 1 части 1 настоящей статьи. То есть рассчитывается как, и, как для исковых заявлений имущественного характера подлежащих оценке. Например, при цене иска 200 тысяч рублей размер государственной пошлины составляет 3200 рублей плюс 2% суммы, превышающей 100 тысяч рублей. Считаем. 100 тысяч умножаем на 2% плюс 3200. Получаем 5200 рублей, делим на 2, получаем 2600 рублей. То есть размер государственной пошлины при подаче заявления о вынесении судебного приказа на сумму 200 тысяч составит 2600 рублей. 2. В пункте 2 статьи 333.20 Налогового кодекса предусмотрены льготы для оплаты государственной пошлины, например, для инвалидов первой или второй группы. Соответственно, квитанцию об оплате госпошлины необходимо приложить к заявлению о выдаче судебного приказа. В статье 125 кодекса указаны основания для возвращения заявления о вынесении судебного приказа или отказа в его принятии. В частности, Основанием возврата заявления о вынесении судебного приказа является, когда заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. Не представлены документы, подтверждающие заявленное требование. Например, мы взыскиваем задолженность по договору найма жилого помещения. Для этого нужно представить суду копию договора найма квартиры. Не соблюдены требования к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. Заявление не подписано возвращение заявления о вынесении судебного приказа не является препятствием для повторного обращения взыскателя в суд с теми же требованиями после устранения допущенного нарушения в каких случаях мировой судья отказывает в принятии заявлений о вынесении судебного приказа когда заявленное требование не предусмотрено приказным производством из заявлений и представленных документов усматривается спора праве Место жительства или местонахождения должника находится вне пределах Российской Федерации. Приняв производство заявления о вынесении судебного приказа, Мировой судья выносит судебный приказ в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа. В приказном производстве судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведение судебного заседания. Мировой судья выносит судебный приказ на основании сведений, изложенных заявлений и приложенных к нему документов. Судебный приказ составляется на специальном бланке в двух экземплярах, которые подписываются судьей. Один экземпляр судебного приказа остается в производстве суда. Для должника изготавливается копия судебного приказа. В течение пяти дней со дня вынесения судебного приказа мировой судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней со дня получения приказа имеет право представить возражение относительно его исполнения. В данном случае применяются правила статьи 165.1 Гражданского кодекса Юридически значимые сообщения. О последствиях не получения почтовой корреспонденции я делал отдельное видео, которое называется Юридически значимые сообщения. В случае, если в установленный срок от должника не поступят возражения в суд, судебный приказ вступает в законную силу, и мировой судья выдает взыскателю второй экземпляр судебного приказа для предъявления к исполнению. По ходатайству взыскателя судебный приказ может быть направлен судом для исполнения судебного приставу исполнителю. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом, поэтому, получив судебный приказ, можно обращаться в банк к работодателю должника или к судебному приставу исполнителю для взыскания денежных средств. В названном на порядке происходит выдача судебных приказов мировым судьей. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!